Эйо, hey, всем привет! Поздравляем всех с наступающим! Желаем вам всего! И сейчас мы посмотрим новый ролик от Геранда Новогодний, Новогодний там где кола против Мента сражались. Поехали! Привет! Поехали! А спонсор сегодняшнего ролика Мам... Мамикс. А, ну да. Колобок похож на этот грузовичок, который по Северному Полю съедет. Да. Он даже такой в лампочках весь едет. Я ожидала знаешь композиции. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. А там его враг Ментос. С дыханием. Так это Карл. Да, это Карл Ментос. что прям сразу с такими большими Ментосианами кидать. Мэнтос полетел, точно. Mm -hmm. Ну давай. делай Нам. Опа. Мимо. Фух, блин. Пронесло. А он чем за... А он банками колы? Я думал, он будет просто струей, как знаешь. Гидрант. <свят> О, шипит. <свят> шипит. И у него шипит. Нас сделал большую шипучку. Нас они одновременно стрельнут видимо. Давайте, пацаны. Нейтрализую его тремя банками. Тихо. Открыл, выпил. Нормально. <свистит> О, черные глаза. Как зима стал прям. В Кока-Коле сила, видишь? Так. Ну-ка, столкнитесь. Я все жду, когда они столкнутся. Давайте. Е-е-е. Yeah. А где пена? Есть взрыв на горючее. А я думала, там будет такая много-много-много пенки там все, <свист> я все Я думаю, что они как-то друг даже, друга уничтожатся и будет много пены. Гусеница ментостная у него. Прикол. <свист> А-ха-ха! Получается, Карл это Ментос, а Рате это кока кола А, это все приснилось. приснилось. Ни в коем случае нельзя смешивать колу с Ментосом. Так может быть они вообще дружат с Ментосом? бывший привет это я геранд буду очень краток буду досмотрев мультик уже выключила видео 19 год закончился а мы не не выключили мультиков и мы набрали миллион подписчиков вот кстати мне сегодня пришла зло при много не подарочек окруж такое вообще блестяящие и поддерживали меня надеюсь в следующем году будут эти и еще большие результаты не сломал. Поздравляю вас. Я бы плакала. Мы кв 54. Мы кв 54. Кто-то, кто кто. Мы кв 54. И мы поздравляем Геранда с Новым Годом. Желаем ему за этот год набрать как минимум еще один миллион. Нет, один миллион мало. До пяти. На 5 э -э миллионов. Тут уже рост будет быстрее, тут, э ну, наверное, три, наверное, можно. Может даже 3,5? Я думаю, три можно. Но это в реальные такие цифры. Может да, даже больше. Реальные. Короче, чем больше, тем лучше, конечно. <связывая> и всех наших зрителей мы поздравляем с наступающим Новым Годом. У кого каникулы, поздравляем их еще с этим прекрасным событием, то, что можно отдохнуть, почувствовать всю новогоднюю атмосферу, надеюсь, у вас она есть, и такой дух праздника. Желаем вам в следующем году оставаться такими же активными, позитивными. Нам очень приятно, когда вы комментируете нашу видео поддерживайте их мы обещаем вас тоже радовать какими-то новыми интересными роликами может перейти на формат топов и что-нибудь еще прикольное придумать да, придумаем разные форматы да и большое вам еще раз спасибо с праздником вас дорогие друзья спасибо то что вы остаетесь с нами пока не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик чтобы не пропустить следующее видео а если ты уже подписался то красавчик